Много. Добрый вечер всем. Нормально. Добрый да вечер. Хорошо. Добрый вечер. А, Что-то у нас звук сегодня совсем слабенький. Это только у меня, да? Я хорошо слышу. Нет, Но хорошо вас всегда... слышно. Хорошо. А я, наверное, громко говорю. Да, не громко, нормально все. Наверное, там у вас Экран мой видно, скажите, Видно, сейчас... да? Видно. Ну, все, значит, нормально. Хорошо. Хорошо. Сейчас будем уже скоро начинать. Так. А что-то наших-то никого больше. Только нас четверо, да? да, да нет, да. еще подойдут, люди. Так, а меня сейчас видно, девчата. Видно? Ну и все, слава богу, Вот видишь, какие нормально. мы с компоты. Господи, слово забыл. Сразу все в кучку отвечаем, да. Да, молодцы, дружно. Так вот, еще бы слово не забыла, вообще хорошо было. Ну, ничего, нормально все. Ну да, мы же лечимся еще и для мозгов, лекарства пьем. Да, если бы мы еще не пили, то бы забыли, как зовут. Точно. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Так, Татьяна. Татьяна пришла. Здравствуйте. Так, ну что, тогда, девчата, будем начинать. Там самый первый, я стою по списку. Значит, ну я сначала... Про вот этот бальзам буду рассказывать, а потом уже про остальные ну, по списку, как положено. Так, давайте начинать. У нас сегодня продуктовая минутка, и мы продолжаем серию бальзамов. Вот. Есть такой замечательный бальзам. Так, сейчас я восстанавливающий гель с пантенолом Его еще все называют спасателем. Это очень такой э, приятный или, как говорим, полезный э, бальзам, который э, ну, помогает во всех, особенно таких вот случаях, когда случаются различные травмы, сейчас ну, укусы насекомых, там может быть э, человек подмерз, или там на солнце перегрелся, подзагорел, или от ветра там, от воздействия ветра э, помазал э, этим бальзамом, и все проходит. Значит, э, обычно э, этот бальзам рекомендуют иметь дома, ну, всем, э, как бы, в такой аптечке скорой помощи. Его нужно держать всегда с собой. Ну, на даче, допустим, или в поход там собираетесь, то обязательно надо брать с собой. Благодаря легкой текстуре, он не раздражает поврежденную кожу и быстро впитывается и не оставляет жирных следов. Его ультрасовременная формула комплексно ухаживает и способствует быстрому заживлению кожи. То есть, если вот пацара порезались... Ну, такой, конечно, если порез там сильный, да, то надо э, как-то обрабатывать рану и добираться до больницы и обращаться к медикам. Но это имеется в виду легкие там, такие повреждения кожи. Содержит он проверенную наукой компоненты депантенол и витамин Е, защищающие поврежденные участки кожи от воспаления и ускоряющего восстановление клеток, а также ценный хвойный комплекс, гиалуроновую кислоту сквалан и экстракты сибирских растений для полноценного питания и увлажнения и обновления кожи. Универсальный восстанавливающий гель – это отличный помощник при небольших рамках, порезах и царапинах, при укусах насекомых, при переохлаждении, а также солнечных и тепловых и бытовых ожогах в легкой степени, а также химических ожогах кожи лица после косметических процедур. Также при сухой, обветренной и обезвоженной коже он помогает. При раздражении кожи разного характера, после бритья, при апрелостях также помогает. А также способствует восстановлению кожи при акме и прыщах, оказывает благоприятное действие на пятна, оставшиеся после кожных болезней, то есть нейродернике. Деликатный уход за поврежденной кожей. Форма геля обеспечивает легкое нанесение и быстрое впитывание без лишних следов. Ну, это комфорт в использовании и отсутствии раздражения. Эффективность при восстановлении сухой и обветренной кожи. Как применять это? Надо наносить небольшое количество бальзама на участке кожи, требующие специального ухода. Ну и повторять там каждые 3-4 часа. Но перед применением обязательно нужно протестировать его на латевом сгибе. Если не будет никаких кожных реакций, то, значит, можно применять. А если вдруг какая-то реакция будет кожная, там сыпь или там покраснение или еще что-то, то тогда лучше не применять. И обязательно, значит, перед применением. Детям необходимо проконсультироваться у врача и тест на переносимость нужно обязательно делать. Ну, хотя гель такой ну, как бы, очень универсальный и хорошо помогающий, то с детям, маленьким особенно, то его нужно применять с осторожностью. Мало ли что, он может вызывать аллергию и еще хуже ну, будет ребенку, чем мы его Применение. Ну, его нужно использовать обязательно с осторожностью. Вот у меня все про этот гель. Кто-то может дополнить, пожалуйста. Тогда сейчас будет Татьяна рассказывать мельник. А если она здесь, я что-то не посмотрел. Флекс про флекс -руб. Нет, Татьяна, Потому что Дина мне вот написала, что Дин, Дины тоже не будет, потому что она как-то у нее там не получается на трансляцию вовремя выйти. А тогда, если нет, Татьяны, давайте тогда, Рима. Рассказывайте про восстанавливающий бальзам для кожи. Хорошо, хорошо. Здравствуйте, все. Я Рима. Хочу вам сегодня рассказать о восстанавливающем бальзаме для кожи. Это полностью натуральный бальзам с живицей, универсальный спасатель для всей семьи. Его эфирные масла создают защитную поверхность на коже, способствуя ее восстановлению после воздействия, например, на солнце, морозе, ветра или укусов насекомых. Экстракты растений – это усиленные с витамином Е. Они успокаивают кожу, помогая справиться со свали... с воспалительными процессами. А как применять, например, неглубокие ранки от порезов, царапины, укусы насекомых, начальное появление простуды на губе, обморожение, солнечные бытовые ожоги лица, от косметических процедур. Сухая, обветренная, обезвоженная кожа. Также применяется после бритья, опрелости, при пролежнях. Как работает этот продукт? Базовые эфирные масла создают защитную пленку на поверхности кожи, которая работает как дополнительный липидный слой. Сибирская живица, пчелиная пыльца и маточное молочко – способствует обновлению кожи и помогает ей быстрее восстанавливаться. Экстракты и эфирные масла в сочетании с витамином Е успокаивают кожу, помогают справиться и восстанавливать с воспалительными процессами. Это вот такой вот бальзам для кожи. Что еще можно добавить? Тут вот Геннадий уже тоже про свойства почти одинаковые, да? Да, свойства у них одинаковые, но они да, даже да. Идут, они идут в комплекте, в наборе идут. То есть пантенол и угу. флексруп они идут в наборе, да, потому да, что да, они да, как бы, да, выполняют роль спасателей и угу. дополняют друг друга своими замечательными свойствами. Да. Так, э, значит, э, ну... Тогда вопросы, пожалуйста, задавайте, э, Римне. если у кого-то есть вопросы или дополнения, кто-то может еще что-то Можно я добавлю, всем добрый вечер. -по пожалуйста, пожалуйста. Наталья, я просто вот попозже -ла -ла -ла. подключилась, да, хочу добавить про пантенол, депантенол, вот, mm -hmm. что mm -hmm. у у лично у меня результат по депантенолу, вот, то есть в моем доме, в котором я живу, все мамочки, которые родили младенцев, приобретают просто в большом количестве этот бальзам. Потому что он хорошо помогает маленьким ребятишкам от опрелости. Аллергии пока ни у кого не было, мы тестировали. да. То есть мамочки мучаются, покупают в аптеках масла различные, которые не помогают. Вот. А вот наш Депантенол, очень хорошо помогает в первую очередь это вот маленьким ребятишкам-младенцам. Это вот первый отзыв. Второй отзыв, э, я уже рассказывала в нашей группе на продуктовых минутках про него, может быть, кто-то помнит, кто-то нет, что моя мама вот э, весной обожгла себе спину кипятком в бане. Вот, Как-то прокинула на себя воду с кастрюлей и обожгла себе всю спину. Вот я вам хочу сказать, что-то де пантено очень помог. Я ей большим толстым слоем его наносила на спину. Вот. И за неделю мы вылечили спину. То есть нам, не... ну, как бы люди, которые видели, они не поверили. Они видели ожог в первоначальном виде, какой он был. И когда пришли в конце недели, мы показали спину. Они просто не поверили, что такое возможно. Вот. Ну, там, конечно, я пользовалась не только один. Депантенол, да, там был и эльбышин, и бальзам-корень, вот, первая помощь была. А все последующие дни только депантенол. Поэтому от ожогов он тоже очень хорошо помогает. И вот сейчас наступило лето, то есть у меня тут тоже в подъезде есть дети, у которых аллергия на укусы, вот. И сейчас очень много людей с наступлением лета получают ожоги от такого растения, как борщевик. Наверное, тоже уже все знают это растение. Да? Так вот, тоже был случай, ребенок не знал, что это борщевик, и рукой взял, как дети обычно любят, да, и сорвал брутик вот этого борщевика. Сразу-то ничего не было, а когда пришел домой, лег спать, на руке образовался ожог. То есть родители не могли понять, что же такое случилось. Стали у ребенка выяснять, кое-как выяснили, что оказывается он травку сорвал. Но потом он показал, какую травку сорвал, это был борщевик. Ну вот, конечно, если бы в первую очередь, конечно, они прибежали ко мне, помогите, все знают, что у меня дома сибирское здоровье есть, да, продукт. Я им дала, мы просто взяли ручку, намазали толстым-толстым слоем, приложили марлю, пропитанную тоже депантенолом, и одели ему на ночь рукавичку. Вот, ребенок утром встал, как бы был пузырь, но не сильно такой большой пузырь, вот. А через три дня этот пузырь, он просто постепенно присох к ладошке. А там уже под пузырем образовалась новая кожа. Вот. Ну и, конечно же, вот от укусов насекомых тоже очень хорошо помогает. Вот. Вот такие вот я хотела вам добавить отзывы именно про, про пантенол. Хорошо. Хорошо. Значит, Наталья, спасибо вам за дополнение. И вот тут подошла Татьяна Мельник. Пожалуйста, Татьяна, рассказывайте про свой бальзам для тела. Flex Rock. Добрый вечер. У меня тут немного опять сбой был. Так, у меня бальзам актив. Но мы все, не то чтобы все, многие понимают, да, кто использует бальзамы знают, что этот бальзам в основном подходит, конечно, для тех, у кого еще физический нагруз. В первую очередь, это, конечно, те люди, которые занимаются спортом. Главная особенность этого бальзама она не только работает для суставов, но и эта формула бальзама, но самое важное, что еще и помогает для мышц. Он, во-первых, этот бальзам разогревает массируемое место и приводит к быстрому проникновению компонентов бальзама глубоко под кожу. Но понятно, что проникает и впитывается хорошо, поскольку состав практически натурален до 98%. Мышцы при этом расслабляются, уходит боль после усиленных тренировок. Ну а глюкозамин, конечно же, восстанавливает суставную ткань. Таким... Образом бальзам, э, с, можно даже сказать, что это как экспресс-помощь, да, при боли в суставах и мышцах э, моментально снимает э, нагрузку, ну и боли, если они вдруг появляются. Ну и, конечно же, не, не только после тренировок. Так, что еще рассказать про бальзам? Состав у него такой кремообразный. Довольно плотный бальзам. Все, да, Татьяна? Да, вот я думаю, чтобы еще добавить. Да. А -а -а. И хорошо используется для дачных да, не только спортсменов. Да -да, Потом, он он на вообще... огороде вечером. Вот, и помазали спинку, ножки, ручки, все мышцы. И утром встанешь как младенец. И все, Татьяна? Ну да, у меня... У меня муж тоже использует этот бальзам после работы. Ну, пару раз в неделю точно используют. Как-то довелось мне взять тоже его по, по акции, вместе вот с бальзамом, котором, вместе с гелем, о котором вы, Наталья, рассказывали. Ему тоже очень нравится его свойство, что он снимает усталость хорошо. Да, у меня очень хорошо покупают мамы детей спортсменов. Гимнастки, в основном, вот вы же знаете, что девочки-гимнастки, которые, да, там у них бедненькие ножки-то там болят, синячки постоянно, особенно после сборов, выступлений. Вот у меня близняшки живут в подъезде, они гимнастикой занимаются. И вот тоже мама им стала покупать. И вот после каждого занятия они мажут эти ноги, даже с собой на соревнования возят. И вот они приехали с соревнования недавно, вот с Ангарска. И там, когда. До соревнования само шло, девочка одна под, ну, вывихнула себе ногу. И вот у, у этих близняшек лежал этот бальзам. Они быстренько, преподаватель рассказывала, рассказывал, вытащили этот бальзам. Смотрю, говорит, что они делают. Они говорит, натирают эту ногу и говорят, сейчас тебе все поможет. И короче, девчонки-близняшки по 7 лет. Они своей подружке оказали первую помощь. И когда приехали уже домой... Потом уже мама вот той девочки мне звонит и говорит, ой, что там за чудо-бальзам. И вот сейчас они тоже его покупают. Ну вот у меня вот его в основном берут спортсмены, дети-спортсмены, мамы детей-спортсменов. То есть он работает на 100% вот. Как скорая помощь. Ну, если... Все, да, тогда будем переходить к четвертому бальзаму. Сейчас нам Марина расскажет бальзам форта расслабляющий. Пожалуйста, Марина, представьтесь, пожалуйста, тоже расскажите немного о себе. Мы вы первый раз у нас, да? Дебют, дебют сегодня Здравствуйте. У вас. Да, первый раз у вас. Ну вот я в сибирском здоровье, получается. В ноябре будет как два года. А я не знаю, что рассказывать. Ну, веду группу. Пока, а покажите нам я... по видео, чтобы мы на вас посмотрели. Да, видео включите, пожалуйста. Новичка увидеть а можно я... вживую. А я не, до... не готова вообще в видео <с тут включать. Села тут в уголочек, чтобы никому не мешать. Так, ну, не знаю даже, что рассказывать, но ну, 49 лет, город Тулун, Иркутская область. А мы же вот приезжали же к вам вот на днях прямо недавно. Вы же меня видели почти все, были ну, же вместе. Вас, Через экран вас видели, я лично видела. Марина Пякина, да? Да, Команда да. да. Лены, структура Елены Габиц, Лены Кононовой. Ну да, Лена Габец, я, Лариса и Татьяна приезжали к вам в Нижнеудинск. Угу, ну, понятно. Вот недавно. Там много же вас было, вообще очень много. Это когда в кафе, что ли, собирались? Да, да, вот недавно, торт ели потом. Ну, понятно, просто я не знаю, вас же четверо было. Я двоих-то знаю, да. Елену и Татьяну, а вас двоих я не знаю, поэтому я не могу вспомнить которая пополнее или которая похудея, которая побольше, ну, понятно, которая поменьше кололиста, ну, ну, хоть так вспомнили, то хорошо. ну, потом еще еще вы приезжали, сюда, в этом, ой, господи, у нас на казачке тоже приезжали большой в компании. Так, ну ладно, давайте бальзам фор форте расслабляющий. В общем, я не готовилась так, чтобы вот рассказывать его состав. Ну, там 92% растительных компонентов. Ну, ментол есть в составе. Я как бы не это зачитывать не готова. Я думала просто рассказать как применение. В общем. Тюбичек маленький, 50 миллилитров, такой яркий, ну красивый, такой, тяжеленький. Значит, я когда первый раз его открыла, выдавила много. Ну, мне это показалось, что это мало, но мне этого вот чуть-чуть геля, этого вот, ну, что я выдавила, мне хватило намазаться чуть ли не полностью. Он так охлаждает хорошо. И у меня, как получилось, у меня заклинила шею. Ну, после огородных работ и локоть. Сильно-сильно болел. Я все это намазала себе. И встала на утро, и даже не поняла, у меня вот и прошло еще два дня, и у меня все рука не болела. И я потом вспомнила, думаю, надо еще намазаться. В общем, как я вам скажу, что результат вообще отличный. Относительно магазинных крем... этих гелей, да, вот получается же все-таки 49 лет. Это я брала, они сильно пахнут, и потом они липкие еще. Вот гель этот нанесешь, и еще надо ждать, ну, порядочное время надо подождать, чтобы прошла эта липкость, прежде чем, как бы, это, ну, можно там ложиться спать на подушку, или еще как, вот когда шею намажешь вот этими вот магазинными этими гелями обезболивающими. А этот вот хорошо впитался, нету липкости. И, в общем, даже несмотря на то, что тюбичек этот маленький, я скажу, что его очень надолго хватит. Потому что он хорошо прям по коже это. Маленькое количество надо, чтобы намазаться. Так, ну что вам еще про него рассказать? Да, запах хороший. Еще запах хороший. Он не это не противный, ничего, быстро выветрился и что вот как бы бывают такие вот в магазине не возьмешь потом еще вонять несколько дней от тебя а этот все так вот такие растительные, это видимо что компоненты растительные, все хорошо впиталось и приятный запах так что вам еще рассказать ну могу зачитать из чего он состоит, открыть так о продукте на 92% натуральный растительный бальзам. Моментальная помощь при чувстве дискомфорта и скованности движений. Ну, вот для всех, кто проводит много времени за монитором в сидячем положении, знает, что такое скрутила шею и поясницу, испытывает дискомфорт в области шеи, особенно в ветреный осенне-зимний период. Ну да, хорошо пойдет. Вот он пойдет... Ши, для шеи вообще отлично. Так, как работает бальзам? Экстрат корня дуба содержит большое количество регенерирующих компонентов, которые помогают клеткам быстрее справляться с оксидантным стрессом. Воздействует на болевые процессы, успокаивает кожу, и, и снижая выраженность воспалительных реакций. Ментол, камфора и масло мяты, мяты. Да, мята чувствуется, запах чувствуется мяты в составе. Активирует микроциркуляцию в коже, улучшая обменные процессы, способствует снятию воспалений. Можно использовать во время курса массажа или в качестве сос помощи при внезапно возникшем дискомфорте. Что вам еще рассказать? А меня вообще слышно? Что-то тишина такая. Слышно, слышно. Слышно? Ну, хорошо. Ну, я могу дополнить немного то же самое, что я тоже приобрел себе такой бальзам расслабляющий. Мне он очень нравится. Тюбик действительно маленький, но его хватает больше, чем даже коста Почему? Потому что вот Живокосто же тебе побольше и как бы Живокосто или там Уянома, они как бы тоже такого же действия, да? Но почему-то вот этот мне больше понравился, потому что он очень быстро, очень быстро снимает, как бы, болевые вот эти синдромы. И долго-долго, особенно когда, вот, допустим, на другой день, даже день, на другой день я уже и забыл, что я где-то там что-то мазал этим, а где-то чуть припотел, да, и снова начинается опять этот процесс, Чувствуется, прямо сжение пошло, там, да, и снова он помогает действует ну, вот. то что он хорошо очень впитывается его прям намазал ну, и через две-три минуты уже там можно спокойно одевать там, одежду уже не пачкается ничего все ну, то есть вот именно скорая такая прекрасная такая помощь именно вот при проблемах особенно вот возрастных людям которые в возрасте да, подвижность суставов очень такая уже трудновато где-то там иногда вот такие получаются казусы, когда там защемило что-то там, повернулся не так, защемило там что-то раз, быстро раз помогает. Вот это очень классный такой, мне очень нравится именно бальзам Форта расслабляющий. Кто-то еще дополнит что-то, пожалуйста. Если нет, тогда давайте переходить к следующему бальзаму пихтовому для растираний. Нам расскажет Татьяна Дубовская. Добрый вечер. Меня зовут Татьяна. Я из Нижнеудинска. 65 лет мне. Но хочу рассказать вам про пихтовый бальзам для растирания значит этот бальзам быстрый помощник при простуде бальзам с пектовой живицей эвкалифтовыми маслами и сибирскими растениями <свечес> повышает иммунитет и помогает быстрому восстановлению натуральные компоненты при массаже глубоко проникают в кожу это так касторовое масло, камфора живичный скипидар экстракты плодов красного перца также, значит, экстракты сибирской э, растений помогают, при, как, помогают быстрому справиться с воспалениями. Ну, это такие, как э, липовый цвет, дуб, береза, ну и там еще всякие. Значит. Так, комплекс сибирских масел. Помогает расслаб... расслабиться и оказывает ароматерапевтическое действие. Это эвкалипт, герань, ладан, пихта, кедр, душица, шалфей и еще. и практикует его как аромотерапевтичес... при ароматерапии, помогает расслабиться. Ага, как бальзам этот применяет, но люди, которые проживают в холодном климате, долго находятся на улице, при простудных заболеваниях в период ну, сезона этих простудных, ну, при, при, при охлаждении. Ну, короче, бальзам вот этот натирает на грудную клетку, но желательно не попадая, чтобы подмышки не попало, и на молочные железы, и потом тепло укутаться. Так, избегать попадания в глаза и слизистую носа, ну, но желательно сразу же помыть руки. Ну, кому не положено, противопоказания. Так, женщинам кормящим, короче, беременным, детям до 7 лет, и у кого аллергия, нужно сперва протестировать, прежде чем им пользоваться. Ну, вот, вот так вот. Я не знаю, что вроде как все. Тишина. Выполняйте, пожалуйста. И у кого-то есть дополнить что-то, пожалуйста, дополняйте. Вот, если нет ни у кого ничего, тогда надо переходить к следующему э, крему. У нас тонизирующий крем для ног. Барала его э, Дина, а и сегодня нет. Она написала, что она не может присутствовать на трансляции почему-то. Может, там что-то со связью или еще что-то, не знаю. Поэтому давайте пока оставим, если никто не может рассказать, потому что никто, наверное, не готов. Тогда будем про масла рассказывать. Вот сейчас есть такие масла там для массажа. Да? Вот Суханова Галина. Галина, здесь? Здесь. Пожалуйста, начинайте рассказывать. Добрый вечер всем. Ну, в первую очередь хочу поздравить всех с Днем Семьи Двилевских. Для семьи не только важно, чтобы была любовь, верность, благосостояние, а в первую очередь, чтобы все члены были, семьи были здоровы. Сегодня у нас вот такой вечер хороший, мы как раз говорим о здоровье. Когда я предложила вчера выбрать тему, оставшуюся, я посмотрела, там было только вот о массажных маслах. Сначала мне было страшно, я оставила до утра. Утром, когда пос... утро вечером мудренее, я посмотрела, мне почему-то стало, вот там, 6, 7, 8, 7, 8, 9, масло такое, такое, такое, такое. Мне стало их жалко разгинять, потому как это тоже я посчитала семья, просто с каждым, каждый со своим отдельным свойством. Массажные масла из семьи Духал Аза, в переводе капля счастья. Массажные масла, эти вот, не только делают массаж легший и приятней, они сами по себе обладают множеством целебных свойств, обеспечивают здоровье всего организма и насыщают кожу полезными веществами, придают коже гладкость и мягкость, делают ее приятной на ощупь и избавляют от сухости. Ну, первое масло там стоит, согревающее. Согревающее масло облегчает состояние при ревматизме, артрите, мышечном перенапряжении, оказывает антиварикозное и противосудорожное действие. Я вот об этом не знала. Это очень интересное масло, и надо будет попробовать, пока я с ним не встречалась. Массаж с согревающим маслом оказывает общее оздоровление, оздоровительное воздействие на органы дыхания, на кровообращение, насыщая организм кислородом. Тонкий аромат ветивера, шалфея и душистого перца восстановит естественные биоритмы сна и бодрствования. Вернет ощущение уверенности и благополучия. Вот никогда бы не подумала. Это вот хорошо, что мне Татьяна предложила, я изучила, почитала и теперь буду стараться использовать. Второе масло это тонизирующее масло. У него, для него характерны, Такие действия. Оно активирует обменные процессы, улучшает кровообращение, насыщает кислородом, повышает эластичность тканей, восстанавливает силы, поднимает настроение, помогает при хронической усталости, бережно ухаживает за кожей, смягчает огрубевшую кожу, способствует выведению токсинов. Масло это подходит как взрослым, так и детям. Третье масло – это масло расслабляющее. Оно выравнивает и облагораживает кожу, повышает мышечный тонус, препятствует задержке жидкости в организме и появлению отечности. Мягкий расслабляющий массаж поможет снять симптомы переутомления и нервного истощения вернет хорошее расположение духа и отличное самочувствие. Изысканная смесь сандала, кардамона, герани и эвкалипта благотворно действует на организм, восстанавливая силы, выравнивает и облагораживает кожу. Это масло подходит, хорошо подходит для будущих мам. Ну вот общего, в них много общего и есть вот именно какая-то изюминка для каждого. Но характерно, наносить масло легкими массажными движениями. И самое основное, я, я вот так вывод сделала для себя, что перед применением обязательно рекомендуется протестировать масло на сгибе, на локтевом сгибе. Ну вот, все. Я вроде бы все рассказала. Что-то может быть дополнительным. Пожалуйста, у кого-то есть заполнить что-то? Пожалуйста. Галина, ну, поздравляю тогда. вас. Говорим хочу поздравить. Галина, хочу поздравить. Очень хорошо выступили, молодец. Вот как вы сказали, что это одна семья масел. Вот так вот я и советую вам, если вы их ни разу не пробовали, то вам приобрести их сразу три вместе. Я вот пользуюсь этими маслами. Хожу на массаж к массажисту только с этими маслами. Вот, и ну просто это кайф, точно говорят, капля счастья, вот правда, вот правда. И моя массажист теперь использует эти масла, тоже использует, постоянно ходит их и покупает. То есть как бы уже других клиентов посадила вот на эти масла. Вот правда это капля счастья, кожа нежная, вот. Особенно вот если, например, у кого суставы болят, вот коленочки, локти, когда вот массажист массирует, то знаете, прям такое тепло-тепло вот в, этом, в суставах вот идет. Ну вот правда, это и есть капля счастья. Поэтому я советую вам приобрести эту каплю счастья. Спасибо вам большое. Спасибо, Наталья. А, да, я да, еще я добавлю, вас, что масла эти подходят не только для массажа, но и для мягкой вот, действия, для ухода за, за кожей, После ванны и душа, забыла сказать вот это. Ну вот, приобрести, постараюсь приобрести, потому что много тут полезного, да. Все у меня. Ну пожалуйста, я про Расслабля... расслабляю, Галина Ивановна. Я про расслабляющий могу добавить, что очень хорошо делать самомассаж ног, вот именно стоп, вот эти голеностоп, он сильно устает за день, вот прям вместе с пяточками, там совсем, со очень хорошо, и кожица нежная, и все, и берите, девочки, не пожалеете, очень хорошее масло. Любовь, вы хотели что-то нам дополнить, пожалуйста. А уже дополнила Галина сама. Сам Я хотела сказать про масло тонизирующее, что применять надо после ванны и А она сама все дополнила. Поэтому она хорошо рассказала, а мне теперь нечего рассказывать. Хорошо Я тогда... же хватилась, и... Я ага. же хватилась -то уже 15 минут 9. Смотрю, что они свободные, два масла. А там даже написано, что это не масла, а бальзамы, и я давай искать бальзамы, найти не могу. А потом до меня дошло, думаю, наверное, масла, давай искать, нашла, прочитала. Думаю, ну ладно, тогда раз некому рассказать, думаю, я расскажу. Но оказалось, что Галина все рассказала, и хорошо, молодец, мне дополнять теперь нечего. Ну, молодец, Галина, хорошо рассказала, мне понравилось. Ну что ж тогда продолжу я сейчас. Сейчас я на прошлом заняти, на прошлой продуктовой минутке я отсутствовал по положительным причинам и готовился, ну рассказывать про корень широкого, ну, бальзам широкого спектра действия. Ну я думал, что я Олегу позвонил, думал, что он говорит, да не переживай, мы расскажем, мы сами там все разберемся. Ну Раз не сделали, как говорится, да, никто ничего не рассказывал, я сейчас тогда продолжу, пожалуйста. Сейчас я сделаю так, значит, экран свой транслировать так. так. Видно мой экран, да? Видно. Видно, да. Так, теперь... И видео видно да, все нормально значит переходим тогда буду рассказывать про бальзам широкого спектра действия корень ну, вот старая такая бутылочка сейчас он более такой современной упаковки такая темная бутылочка это вот у нас уже старая упаковка еще ну, я могу сказать сейчас и в этой упаковке и в другой упаковке ну, вообще, мне этот бальзам, честно говоря, очень... Как говорят, бальзам на сердце, понимаете? То есть, вот, очень здорово нравится. И я им пользуюсь вот уже давно. И прекрасный очень бальзам. Я даже попробовал применять его после бритья, да. Вы знаете, как-то... У меня закончился бальзам после бритья, и я решил, думаю, а что, какая разница, ну, когда попробую этим корнем. И попробовал, им мазался, и у меня на лице где-то ну, начала расти вот папиломка такая. Ну, маленькая такая, росла, росла, значит. И я постоянно этим применял вот этот, значит, бальзам пользовался после бритья, а потом смотрю, этой папиломки уже нет, то есть она как-то от... высохла и отлетела, то есть вот даже такое вот уже полезное свойство, ну, что он может вот воздействовать при начальных стадиях развития папиллом, он приносит пользу. Вообще это натуральный бальзам на основе пистового масла и растительных экстратов активно прогревает, ускоряет восстановительные процессы и быстро возвращает ощущение комфорта. По применению это универсальное средство и подходит практически для любой ситуации ну то есть вот это один из пер, один из первых продуктов, которые начала выпускать компания Сибирское Здоровье в девяносто шестом году и они вот начинали тогда я помню еще он на разлив был вот его разлив продавали вот ну и при переохлаждении можно использовать, при простуде можно использовать, особенно спортсмена его любят применять, когда вот перенапряжение произошло там в мышцах, он очень хорошо, благоприятно оказывает воздействие, вот. когда кожа прожжена, там или повреждена, там, тоже очень прекрасно помогает. Вот. Многофункциональный бальзам на основе эфирного масла пихты и диких сибирских трав. И, кстати, Ольга Николаевна тут как-то похвасталась, что они в бане парились, когда она в поездке была там где-то в Краснодаре, ну, где-то там на Кубани. И подавали в бане, да, вот именно корнем. И я тоже попробовал, у меня тоже дома своя баня на даче. Мы тоже со внуками надобили баню. И, значит, и поддавали, прекрасно, прекрасно такой аромат. И главное, дышится так легко, и он вообще классно. Вот. Активно прогревает, ускоряет восстановительные процессы, пробуждает ресурсы организма. Да, действительно, себя таки бодрячком чувствуешь после этого. Значит, применение. Небольшое количество бальзама нанести на кожу, распределить лег легкими массажными движениями только для наружного применения. Но ну, некоторые, даже я слышал, значит, от Олег, вот по сибирскому здоровью, рассказывали, даже его во внутрь применяют, разбавляют его водичкой и применяют его внутрь. Ну, я сам не применял, не знаю, поэтому говорить ничего не буду. То есть, ну, как бы такой один прекрасный бальзам и такие такое множество решений. Вот на следующем слайде у меня как как, при каких случаях можно применять этот бальзам. Средство действительно волшебное. Вот посмотрите. При простуде и инфекции, и вирус берем, растираем грудь, спину, можно сделать компресс, растираем ступни, голень укутываемся, надеваем на Если болит горло, разводим в воде в 10 и по Также... Мы можем промать. Нос. Вот Эльбашен Аль тоже такое же действие. Он, конечно, и для этого и предназначен, флоросептик, вот этот, и, значит, тоже его нужно 1-10 разводить и тоже прополаскивать. Я даже как-то зубы лечил, ходил к врачу, и мы разговорились, да, она кандидат наук, заведующая кафедра в мединституте да, мы разговорились она знает наш бальзам. Хотя врачи, врачи неохотно применяют наши вот такие вот бады, наши вот все средства сибирского здоровья, им запрещено. Но как бы, она знает и говорит, да, обязательно говорит, его. Я сказал, говорю, да вот, буду обрабатывать говорю, эль, эль, эль шабен, эль а она говорит, нет, э, только разведите его обязательно один Я говорю, хорошо, спасибо. Или вот, допустим, стреляет в ушах Он Обычно... Такое тоже бывает, когда застудишься, да, стреляет в ушах. То берем турунды, смачиваем его в корни, в корни вставляем, и лучше на ночь, и за ушами растираем бальзамом или можно наложить компресс. <coughs> тоже хорошо прогревает, помогает и так далее. Если температура, допустим, то можно обпереть руки, грудь, спину, голени, ступни не укрывать. Обязательно повторять несколько раз, особенно при повышении температуры тела. <coughs> ну, то есть за 10-12 часов температура тела нормализуется. Вот. То есть тоже прекрасно помогает. Можно смочить салфетки и платочки и разложить по квартире, особенно на ночь. Возле кровати спать будет как младенец. То есть вот этот аромат, который будет выделять этот бальзам, <coughs> как бы тоже способствует именно вот успокоению такому и ну, видите, как многие Смазываем пазухи носа и носом Делаем это во время эпидемии или для профилактики. Кстати, вот когда первое, только начиналось у нас эпидемия коронавируса, да, пандемия только начиналась, я тоже этим пользовался, то есть смазывал нос и под носом, и ну, старались себя защитить, то есть, когда всякие разные там иртовые вот такие, применяли, но попробовали и корнем тоже оказывается что и можно. Я даже про это не знал, что, что можно. Ну, вот именно пробовали применяли. Если начать такие процедуры в момент, когда болезнь только, только начинается, только только вот настигла вас, да, то процесс ее развития можно остановить или даже или облегчить ее течение. Если уже разболелись, заложила грудь и получили осложнение в качестве бронхитера, то добавьте 2-3 капли в теплый чай, молоко и 2-3 раза в день. Хорошо на ночь. Не очень приятно, но очень эффективно. Также при усталости и тяжести в ногах. При усталости и тяжести в ногах при физических нагрузках в летний период, утром или вечером, растираем их, их в снизу в вверх. В конце рабочего дня хорошо после растирания 10-15 минут посидеть, полежать, задрав ножки. Приятный охлаждающий эффект, улучшение кровообращения делают ножки легкими и отдохнувшими. Можно вечером делать ванночки, корень в теплую воду 10-15 минут, потом еще сверху нанести, просто счастье. Все это также хорошо при варикозном расширении вето. Увеличиваем частоту нанесения до трех 4 раз в день, не забываем про проблемные места Болезни суставов, растяжение мышц. При болезни суставов или растяжения втираем в больное место, делаем компрессы, упутываем. Причем суставы стен на руках, ногах, позвоночник, там все, Пожалуйста, можно это все принять. Мастопатия. У при мастопатии два раза в день натираем грудь делаем аппликации но не греем набираем терпение каждый день 1 2 три месяца все индивидуально очень много положительных результатов головные боли болит голова ну, я кстати на себе это тоже проверил наносил на виски или на заднюю часть шеи воротниковую зону корень да ну, говорят еще и можно дышать но я не дышал не пробовал но вот именно вот мазать мазал минут 10 через 10-15-20 э, становится гораздо легче но обязательно надо вот, рекомендуют обращаться к врачу для того чтобы выяснить причине вашей головной боли потому что может могут быть там такие ну, боли, что лучше э, как бы предупредить не надо надеяться на чудо этот бальзам Значит, косметический эффект при регулярном использовании корень имеет хороший косметический эффект ну, кожа становится мягкой гладкой чистой проходят воспаление вот я на себе это испытал потому что я его применяю теперь уже уже осознанно применяю его после бритья потому что и мне и аромат нравится очень такой нормальный для я люблю такие ароматы хвойные да? и потому что вырос в тайге вот. и мне как бы вот он на душ ложится и я не хочу больше никакие там применять особенно вот эти вот которые после бритья бальзамы в магазинах продаются они кожу стягивают на шелушится сохнет а здесь нет здесь кожа такая нежная хорошая такая мягкая чистая поэтому можно использовать его и для протирания проблемной кожи лица хороши ванны с корнем но я не пробовал, но вот есть такие отзывы, что эффект спа процедуры на 10-15 минут может заменять крем для тела. При нарывах, при, гран... при гноняках, периодически прикладывать корень на ватном диске на некоторое время, помогает быстрее все это заживить. Поражение кожи и мягче... мягких тканей, знаете. при ушибах, ожогах, в том числе тропивой. При укусах насекомых, царапинах, ранах, синяках, после уколов. Очень хороший, быстрый, заживляющий эффект. Если вдруг перегрелись на солнышке, то корень и здесь поможет. Ну, зубная боль. Если дырка в зубе или он разболелся, смачиваем ватку в корни, кладем в дупло и минут через 5-7 боль утихнет. При необходимости повторить через некоторое время, но вообще, конечно, надо бежать к врачу и лечить зуб. Вот боли в животе геморрой у кого есть клиенты которые с помощью корня избавились от геморроя после гигиенических процедур прикладывали ватку смоченную в корни два-три раза в день И, ну, через 7-10 дней у них все проходило люди просто были счастливы При болях в области живота поясницы придатков активно втирать по часовой стрелке и через 10-15 минут боль проходит. Но обязательно, конечно, тоже надо обращаться к врачу и на обследование, потому что причины-то могут быть разные, и обязательно нужно проверить. Ну а также у маленьких деток болят животики и их пучит особенно вот маленькие, да, очень хорошо помогает. Малыши чувствуют положительный эффект, и, и часто, когда уже сами могут это сделать, мы зюкают себя корнем, то есть, ну, они, если ну, находят его, да, то есть, то есть мажут себя тоже этим корнем. Вы чувствуете, что герпес скоро выскочит на губе, да? Вот если, вот, ну, герпес практически он есть у всех, когда вот начинает зуд, там только покраснение началось, только-только начинается, то намазать корнем. И если вовремя среагировать, то может вообще и не выскочить. А если и выскочит, то уже такой не будет большой, как если вы ничего не будете делать. Ну и также его можно считать, что этот бальзам как скорая помощь на все случаи жизни. Ну, а также, что уже вы увидели, да, какой же у него действительно широкий спектр действий. Это, как, короче, в одном флаконе целая домашняя птечка. Вот. Не забывайте всегда его берите с собой. Ну, я его тоже вот, кстати, когда за грибами даже я стараюсь его брать с собой, потому что ну, мало ли что может произойти, даже от комаров он иногда помогает. Но вот Наталья э, сказала, что еще если обрызгивать себя и перед тем, как идешь в лес, то клещи от клещей помогает. Дома должен быть обязательно, честно говоря, он у меня не переводится, как только я стал пользоваться продукцией Сибирского здоровья, я сразу его приобрел, и он у нас постоянно в доме есть. Противопоказаний, ну, я вот, например, для себя никаких не заметил. Ну, про, ну, то есть я его нормально переношу, и мои дети, и внуки все его переносят. Поэтому, если у вас проблемная кожа, допустим, там, то, или там еще что-то, то обязательно э, можно начинать э, использовать этот бальзам разводить его, то есть разбавлять там ну, в какой-то концентрации, то есть с водой разбавили и пожалуйста пользуйтесь. Ну и постепенно менять концентрацию, увеличивая, как говорится, долю этого бальзама, уменьшать долю воды и под, под, подобрать для себя оптимальный вариант. Ну и поэтому вот, кстати, я говорил про упаковку, вот она более такая последняя упаковочка, темная, она очень эргономичная как говорится. Вот. поэтому иметь это средство необходимо в каждой семье в каждом доме это доказано тысячами тысячами положительных результатов это не только мои личные наблюдения это еще и тысячи тысячи значит, пользователей которые пользуются потому что именно сибирское здоровье тогда и начиналось именно вот с этого бальзама это был самый первый продукт который начинала ну, продвигать компанию. Ну, у меня еще был один бальзам, который я брал. Он тоже этот же бальзам Корень, только он называется уже Бальзам Концентрат для массажа. Я тоже про него сейчас немножко расскажу. Он выпускаться начал недавно. Компания начала делать недавно. Он тоже такой -то небольшой флакончик. Гиб, такой мягкий упаковочка такая да и он применяется также как значит и корень сам да, бальзам широкого спектра действия но его надо наносить небольшим количеством то есть это он такой уже как крем как крем и не требует большого количества вот если корень там жидкий такой, да, его надо растирать, а этот он, берешь его количество небольшое количество, а как сказала Далина вымазывается можно всему. Значит, когда его можно? Когда дискомфорт в теле? Когда где-то что-то ноет, тянет и болит? Где-то чтобы расслабить мышцы, особенно вот спортсменам, да, после напряжения, снять ощущение напряжения мышц или вот вы допустим на даче поработали, так говорят, уработался так, что ноги не идут. Вот, тоже можно применять этот бальзам концентрат. В общем, это бальзам, который нужен всем и каждому. Натуральная его формула на основе семи растительных экстрактов продолжает традиции вот этого бальзама широкого спектра действий. Мягко воздействует на мышцы, помогая избавиться от дискомфорта и лишнего напряжения. Благодаря комплексу трех природных масел бальзам-концентрат ухаживает за кожей и обеспечивает легкое скольжение во время массажа. То есть его вот можно использовать даже во время проведения массажа. Ну и травяной аромат с нотками хвои, созданных миксом четырех эфирных масел, дарит эффект ароматерапии, успокаивает и улучшает настроение. А также этот бальзам, я же говорю, он также вот как и Предыдущие бальзамы, про которые был сегодня разговор, значит, быстро впитывается, не оставляет жирных следов на теле, и поэтому идеально подходит для ежедневного ухода. Ну вот у меня все. Кто-то может быть что-то дополнит, пожалуйста. У меня есть да. вопрос. Вот скажите, тот бальзам корень в старой упаковке и в новой упаковке? Состав его и действия одинаковые или также разные, как сама бутылочка? Значит, вот вы, вы имеете вот этот и в виду, вот этот и вот этот. Вот этот. Там это только, только в состав одинаковый, там разница только в темном добавлено камфора и все. да, да, да А там да, состав да. одинаковый и действия одинаковые. Да, одинаковое действие, все так же, состав практически одинаковый, да, тут только камфоры чуть-чуть добавили. И а камфор там что, он... согревает, да? Да, так же, ну, полностью все вот то, что вы э, можно было делать с этим бальзамом, и с этим бальзамом тоже так же можно все делать. Точно так же все, где можно делать. Вот о чем я рассказывал, потому что при всех случаях можно также его применять. Понятно, спасибо большое. И Надя, можно я хочу... Вопрос? Можно я вопрос? Это... У меня внучку покусали комары. Вот у меня есть этот эльбешен. Можно им мазать или нет? У нее эти волдыри такие по Эль, Эльбешен. Ну, это флоросептик. Он как, можно. как бы... Можно. Можно-можно. Конечно, можно. Он... Можно. попробуйте да можно попробуйте да потому что он снимает все воспаление какие-то вирус там грязь ну, он как бы дезинфицирует полностью даже рамки можно только надо осторожно потому что чтобы не было ожогов ну то есть как бы надо проверить на переносимость его обязательно может чтобы не было ожогов именно таких вот там, на, на ватные, а, чтобы... на ватные диск налить и помазать вкусы да, да, да, да ну. вот еще я хочу сказать про бальзам корень что на днях Галина Загребелина в чате написала что она полила цветок антуриум который чах у нее и выставила картинку что антуриум начал цвести она его побрызгала бальзамом корень Развела и, короче, полила там или побрызгала. Ну и вот я сейчас, находясь тоже в деревне, вот у мамы, решила, думаю, дай-ка я использую бальзам-корень не только для себя в лечебных целях, но еще для растений на огороде. Вот, Геннадий, вы же тоже там дачник у вас, дача. Да, да, да. да Огурцы да. выращиваете? У вас все нормально с огурцами? Да, Они да. Попадают? Ой, очень а много у нас... А у нас вот что-то вот как дырочки на листьях стали появляться, дырочки. Я прочитала, что эти вот дырочки, это вот где-то клещ там какой-то вот паутины образуется. Да, я да, взяла... да, я взяла, думаю, дай-ка под рукой был корень. Я их побрызгала, листья с обратной стороны побрызгала, и под корешок немножко полила каждый огурчик. Вы знаете, они прям... Но уже на утро мы встали, огурцы у нас уже совсем другие, подросли, прямо вот вообще просто супер. Сегодня я еще раз побрызгала, думаю, дай проведу эксперимент. Ну, вы же и его разводили, на... да, один к десяти разводили? Или вообще я, не... я, короче, знаете, я два колпачка, два колпачка вылила на 5 литров воды на... в лейку, влейку, И взяла так слейки, там как вот душ-то вот слейки, я этим душом и побрызгала, вот, и еще капуста. Смотрю, капуста, тоже маленькие такие червячки, маленькие-маленькие, их не видно. Поднимаешь листик капуста, он бац, и упал в землю сразу, скрутился и упал. И вот тут я тоже развела, и капусту прямо дождь шел, сначала ее полил, а потом я сверху вот этим вот. Сейчас вот вечером прошла, просмотрела, вот, как бы не знаю, но понаблюдаю. Потому что в огороде пахнет корнем на грядках, честно вам сказать. В да. А между прочим, это не смеяться, у меня однокурсник, мы все говорим, Серега, ты не в то институт поступил. Он э, очень давно уже занимается разведением сам, селекции, занимается, все, вот садовод такой, огородник, э, а заканчивал автомобильный, автомобильный инженерный институт, да? Мы да? говорим, ты туда поступил, тебе надо, было... то есть он выращивает все. И вот он что делает, он ходит в лес по осени и собирает хвою. Да? Вы знаете, пихта сбрасывает э, хвою. Да? Он да, ходит да. и собирает эту хвою значит э, для того, чтобы потом мульчировать грядки этой хвои. То есть он засыпает. Вот, ну. И я, кстати, тоже стал применять. Вот я в прошлом году попробовал, да? я брал траву, косил и травой закладывал ну, сначала обрабатывал ну, про полгол там допустим подокучил да те же самые помидоры да, а потом между ряде и под самые кусты все заложил э, травой во первых трава под травой не растет то есть полоть уже не надо ничего не надо когда поливаешь вот эта э, трава я потом прочитал она выделяет вот эти все свои полезные микроэлементы Которые потом являются подкормкой для помидоров. Вы знаете, помидоров было... году тоже нормально. Мне Но в этом году практически пологорода заложил этой травой. короче, Накосил и натаскал, и накосил. Посмотрю, как будет. Вот. То есть, как бы подкармливать именно растениями надо. Да. Вот я сегодня еще заметила, что в огороде маленькие такие бабочки мелкие летают. Они на капусте сидели, на чесноке сидели, да? А вот там, где побрызгал, их нету. Они в другом месте, как бы вот. Ну, понял. Надо картошку попробовать Да, я уже теперь хочу все остальное. Потому, потому что, потому что вот это жучки вот эти, которые там летают, божьи коровки, да? Они сжирают. Я смотрю, на листьях дырочки появились, на картошке. Уже так, начинают появляться. Значит, надо побрызгать, обработать. Ну, короче, используем бальзам корень не только на свое тело, но еще и на огород. Ставим эксперимент, да. а потом будем делиться своим опытом, да. результатами. Да. Спасибо, Наталья, будем пользоваться, хорошая идея. Да. Да, спасибо, тоже не догадывались, тоже дырочки. И на капусте, и на картошке, везде эти насекомые. Надо попробуем. Да. Хорошие, для себя корнем да. пользуемся давно, а для растений ни разу. Ну да, корень, он вообще для себя очень, вот, э, очень такое пол полезное. Я говорю, это мой самый любимый бальзам, вот, из всех, вот, ну, которых я пробовал. Ну, вот, потому он у меня дома постоянно есть. Ну, вот. ну, надо еще теперь и для своих, так сказать, друзей растений попробовать. бальзамом корнем две ложки на Лечку наливаю обычно. Вот Татьяна-то давно уже пользуется, видите. Так, ну что, у нас, в принципе, тема сегодняшнего занятия. Мы, вся, ну, мы все рассказали про все, что хотели рассказать, да. Вот. Будем завершать, да. Время уже у нас подошло к концу. Ну, наверное. Ну, интересная минутка у нас получилась. Все очень интересная. Очень... Новичков ждем на следующую нашу минутку. Понравилось да. вам выступать, новички, скажите? Ну да, много <с полезного для себя. Так бы вот никогда не посмотрела. Конечно, когда рассказываешь про продукт сам, ты уже все потом про него знаешь, вот а я честно скажу, я смотрите. вот честно скажу, да. девчата, вот э, я учитель, да, ну не учитель, преподаватель был да, вот э, человек, э, сколько бы ничего-то не ни, ни, ни учил, не запоминал, легче всего запоминается и очень надолго, когда ты объясняешь это другому, понимаете, то есть когда начинаешь, вот видите, кто-то даже сегодня, вот я забыл, Говорит, Я вот если бы не сегодняшнее занятие, если бы не Татьяна, я бы так и не узнала про это чудесное свойство, да. А теперь буду применять. Так вот, я тоже, вот благодаря этой школе, да, благодаря этой школе я много-много полезного узнал про продукты. И самое главное, девчата, вот, я не знаю, Наталья, ты, наверное, сказала, да, что с ЭПАМом надо разговаривать. Да, он живой. Да. только вот его я... в руку взял, и он сразу начал вызывать. Вот смотрите, любой парад только до... в руку взял, его нужно вот поддержать, вдыхнуть, я... и он живой. Я до этого занятия, да. вот до того занятия, которое у нас было по ЭПАМ, значит, я просто пил ЭПАМ. То есть брал его наливал в ложечку, под язык, ну как-то таких вот действий не... А, а тут когда стал говорить не не с, с этим эпалом, разговаривать, во-первых, потом встряхивать его, согревать его своим теплом, да, встряхивать его, и потом применять. Вы знаете, чудо, у меня, во-первых, аритмии сейчас нету, и пульс приходит в норму, вот, давление стабилизируется, то есть, как бы, а до этого я лежал в больнице, и мне вообще хотели... Ну, там предлагали и сердце останавливать, и операцию делать, и прижигать там что-то, и что только не предлагали. Но я выбрал длительный, как она говорит, длительный медикамента, медикаментозный путь. Я говорю, да лет 40 я, пожалуй, еще бы э, длительно применял ваш Но, честно говоря, вот чудесное свойство вот этих памов очень здорово. Я, я доволен. Вот вы... 44-й пам пьете, когда и говорите. И пам, помоги, Я... помоги моему сердцу, он же сердечный, помоги, чтобы сердце было хорошо, чтобы ритм хороший был. Пьете пам 96-й для почек, помоги моим почкам, пусть им будет хорошо. И многие над этим смеются, но это правда. Когда пьешь и пам 24-й, женский, когда климакс у женщин начинается, да, или у молодых женщин. Проблема со здоровьем, забеременеть не могут там, или после родов сильно болеют. Вот и ПАМ-24, многие говорят, нет денег на продукт, чтобы купить всю женскую программу. Есть, есть, да и, да и... ПАМ-1 только 24 вам по женской части поможет и при мастопатии, и при миомах, и при кистах, и при беременности, и при бесплодии. И при климаксе, то есть он одна маленькая бутылочка, то она кажется, что маленькая, ее хватает на месяц этой бутылочки капать. Вот, пьете ПАМ 24 и желаете себе там ребенка там, например, родить, да, или чтобы климакс протекал. Правда все помогает, он живой, с ним нужно разговаривать. Многие смеются люди и говорят, ну там дурочка какая-то чокнутая, что попала говорит, да. А вот когда начинают нами им пользоваться, и когда он начинает помогать, вот тогда вот люди перестают смеяться. Только они теряют время, потому что многие не верят, теряют время. А он же замечательный продукт, действительно, и недорогой. Вот, поэтому... Ой, могу еще много рассказывать, уже завершаюсь, короче. Давайте будем, наверное, завершать, потому что время у нас уже... Закончилась наша минутки. У нас уже не минутка, а уже час десять. Позвольте мне еще Пожалуйста, Татьяна, пожалуйста. Я, конечно, благодаря всех, кто выступил с дебютом. Прекрасное выступление. К сожалению, было слышно мне. Иногда зависало еще просила передать, поскольку сейчас не может выйти нас обязательно прокачать и купить закон, чтобы у нас были хорошие продажи, чтобы у нас обязательно появились новички за эти ближайшие еще два дня, которые у нас по купеческому закону. И привет, она передавала нам. Спасибо, внимание. Хорошо, хорошо, Татьяна, спасибо что передали на привет вот. я тоже хочу поздравить всех новичков с дебютом желать им в дальнейшем успехов и поверьте чем вы активнее будете принимать участие в наших минутках чем вы больше будете рассказывать тем вам проще самим будет во первых вы больше расширите свой кругозор и, значит, научитесь правильно рассказывать о продукции. Это вам только поможет, потому что вы же пришли сюда не просто пользоваться продуктами. Я так думаю, что многие пришли сюда еще и хотят немножко дополнительно заработать. Поэтому, ну, чтобы зарабатывать, нужно уметь красиво, вкусно рассказывать про наши продукты. Я не просто говорю, что надо привирать. Привирать не надо, нужно уметь подносить факты потому что есть один и тот ну, об одном и том же факте можно по-разному рассказать можно рассказать так что он всем запомнится и люди запомнят это и будут потом всем а можно просто рассказать как бы галочку поставить да, рассказал а люди даже не запомнить почему это практика видать я вот вытащил это все со своей профессиональной деятельности потому что есть учителя с большой буквы, а есть просто учителя, понимаете? Вот. Есть учителя, которым, дети, у которых все отличники, у которых все все хорошо усваивают, а есть учителя, вроде как бы ходят, зарплату отрабатывают, а дети, потом троечники там и двоечники. То есть поэтому, поэтому я 15 лет отработал руководителем техником, я могу судить. Я, я честно говорю, я профессионал, я могу судить, я всяких видел. Поэтому я вам честно говорю, профессионально говорю, что чем больше вы будете у нас здесь выступать, чем больше вы у нас будете здесь активничать, тем активнее у вас пойдут дела в вашем маленьком таком бизнесе начинающемся. Все у меня. Пожалуйста, еще кто-то может что-то добавить. Спасибо, Геннадий, вам за такой прекрасный вечер, продуктовую минутку. Вы, как всегда, великолепны. Ну все, тогда будем прощаться. До свидания. Я прекращаю трансляцию. Тогда все. Спасибо. Всем, всем. всем всего доброго. До свидания. Спокойной ночи. До свидания. Спокойной ночи.